Смотрим. Карину вместе со мной. Воскресенье, никого не в зале. Только одна девушка бегает здесь. Девушка, вы а? что тут делаете? А я просто очень люблю спорт. Вас что, бросили? <плодисменты> <глодисменты> <смех> я Кариночку разве можно бросить? Какая умница. 12.50. Включаешь инстаграм, заходишь на мою страницу и смотришь мой новый... А мое видео выходит в 3 часа. Заходите и смотрите. Мое в 3 часа. Видос, потому что он очень угарный. Не забудь лайкнуть и написать комментарий. А за лучший комментарий отправлю двушку. Поэтому в 12.50 встречаемся на моей странице. А я и пуститься а ты че? Да ты такая дозе! Спорим ты в багажке не поместишься! О, спорим, я помещусь! А вот давай! давай. На ну, чем поместилась? Поместилась, да. Все, открывай! Поместилась, а теперь поехали. В Че за с спорос вообще? Видимо, прикольнулись над девушкой. На ну че ебало, пиздец. Я да. больше не буду, открывать. А да да я всем помню. Я вырылась! Поздравляю! Да. Я думал, ты не помесишься реально. Не, я могу! А чё там про подругу рассказываешь? А что? я не помню, Кто-то же нахуй! Ну и куда мы приехали? На рыбалка, да, уебанки. Ты на чё ловить будешь, нахуй? Я на Жоса пошел. Ты смотри, какая. А я буду ловить на денежке. Денег много тоже щука, ебать. Ну, сука, щука, блядь. Хорошо. Тихо-тихо клюет. Подсечка на. Е! Привет, пойдем погуляем. Давай, мать. Лысах не да я жарить поехал. Вот так надо девушек заловить за денюжки. Ну, смотрим вайн. Ну что, <звук> все, я его бросила. Да ладно, и как это было? Встретились подруги и стали что-то обсуждать. Видимо, опытом делятся своим. Жизненным. Ты знаешь, э, мы разные люди, и я тебя бросаю. Нет. А это? А это Денис Косяков. Очень хороший вайнер, кстати. Вот. Карина, нет! Ты не можешь так поступить со мной! Пожалуйста, не бросай меня, умоляй! Я без тебя как, как рот без Нагиева, как Бутрудинок! Рот без Нагиева. А у Нагиева только рот есть? Без Харламова не оставляй меня одного, пожалуйста! Пожалуйста, ну, умоляю! Ну, Карина! Вот так, видимо, представила подруге, как она бросила своего любимого. Почему в каждом войне у нее любимый каждый разный? Офигеть! Что все так и было? Вот именно так и было. По словам Карины. Конечно! Мне нужно новое платье. Угу. Дай денег. Тогда мы с тобой... А вот это произошло на самом деле. То, что карина не рассказала. остаемся Что ты на это скажешь? Пошла м... Вот именно туда и пошла. Какая ты сильная волевая женщина. А самое главное, это никогда не унижаться перед мужиком. В следующем кадре стала говорить обратное. Ну, прости, ну прости, я буду целовать песок, по которому ты ходил. Сука. Да. Бросил, а сказала, что она его бросила. Чемодан выкинул ей. Да. Вот такие противоречивые девушки. Ну и Даву смотрит тоже. Какой прекрасный день во Франции. Да ты в Москве. Как в Москве? Я а во Франции, братан. Вон, Москва-сити. Опять этот Волсгель. Да, в своем притуаре. Его кто-то это самое, он кто-то пранка, пранканует. Я ему сказал, подлези в Нормально, куда он меня в Москву привез? Где мой форт Боярти? Во Францию. А он фон боря уже, видимо, кончился уже у него. Какой Москва? Порт приехал, видимо, со Франции. Давочка ты. Гусейн? Ни черта он не похож на гусейна. Если только сдалека, очень сильно сдалека. У тебя, кстати, трек прикольный. Надеюсь, я... Не слышал такой трек, ну, замазан меня будет. Ну, в принципе, вот так вот, вот произошло. Смотрим. Ну что, хорошо позанимались? Вообще огонь. Ну что, взвесимся? Да, можно взвеситься. Без проблем? Без проблем. Поехали. Зачем Карине взвешиваться? Она худенькая и маленькая. Карина! И Завтра она убежала. Взвес... И она убежала. Отвесок. Она бежала от весов. Мне нужно это губы нарисовать. А, может бровки подправить? А что с моими бровями не так? У меня вообще. кавказские брови это смешно? В Карина, все хорошо и у меня все обалденно. Отличные брови, просто шика или нет? Да, все хорошо. Да. Она настоящая красотка. Обалденная. А -а -а! Ты чего? Он меня на свидание пригласил! И чё? Василье! Ничего страшного. Блин, через полчаса! Ты куда, Гари? Я уже куда? Куда я уже все? Надо заниматься. Начать заниматься надо. Перед свиданием сразу за полчаса до него. Девушка с вами можно познакомиться. Вытащились бойцы ее. Непонятно кто это. Рыжий. Рыжий бородой. Я понял. Женя, ты в пролете, Женя. Вот так вот. Смотрим Даву и Карину вместе со мной. Доступ закрыт. А, бог гроба. Закрыт. А зачем ночью идти в холодильник? Доброе утро. Зачем утром идти в холодильник? Пожрать? Могучий мститель. Закрыт. Могучий мститель. Закрыт. Кто и пароль это подбирал вот в ее собственном доме? то а, Чертов Старк. Златовласка. Приветствую, друзья и внутри пустой холодильник. Для чего она хотела попасть в него? Как насчет самой большой сходки в Москве? 12 июня в парке Сокольники в 12.00 Будем вас ждать вместе с Давой, Субой и Димой Масленников. Будем для вас... А Дима Масленников? Так... Дима Масленников это такой зашквар. То, что если Карина с Давой с ним тусуется, они видимо такие же. устраивать очень крутые конкурсы. Всех ждем. Давно хотел тебе сказать, тебе нужно быть женственным, нежнее. Че? Да нет, ничего. Все нормально. Через плечо. Слушать надо своего абонента. Да все он конь занял! Вообще богу пульт, ты че сменой такой, братан? <связывая> он, видимо, обиделся. <связывая> Фотосессии какие-то снимается? Ну хорошо что нет не по не по ну по-другому послала на самом деле красиво очень оделась причесон такой обалденный красивая тетка вот и фотка вот у ней она в сокольниках снялась парк ну и дала yeah. Yeah. На, мой, нате, братишка, мороженое. Пранка давы. Сколько ударов, кто сосчитал? Yep. Че их считать? Два yep. удара. Но он, видимо, все время этого ждет мороженое в рожу. Это точно мороженое. Нет, это, бля.. Голубиный помет. Да, он настоящий актер. Люди переходят дорогу, а он перед ними танцует. Это, видимо, смешно. Да, да он настоящий актер вообще просто поет, снимается свою песню. Рассказал бы, как он и сочиняет такие классные песни. Обалденно, обалденно поет. Авторские права на песню, как обычно. 12 июня уже в эту среду у нас будет отличная возможность встретиться с вами в парке Сокольники, город Москва. Пофоткаемся, пообщаемся, все будет красиво, жду вас. Ну что, родные, приходите, несанкционированный митинг с давой. Трек Меринда выходит уже через полчаса, ребята, и первыми его услышат те, кто подписан на мою страницу ВКонтакте. Поэтому прямо сейчас, ребят, свайпайте и подписывайтесь на меня, скоро там будет прям жаришка, жду вас, ребята. Да, Лакарейн обещает пушку, жаришку. Где она?